Можно ли при грыже заниматься упражнениями? Если да, то какими? Сразу скажу, что конечно да, конечно же, да, можно и нужно, но сначала какие-то будут упражнения. Для поясничного и грудного отделов это только сначала упражнения в разгрузочных положениях. Что относится к разгрузочным положениям? Это лежа на спине, затем лежа на животе и стоя на двереньках. Вот это вот считается разгрузочным положением для поясничного и грудного отделов позвоночника. Далее, используем статические, или их еще называют изометрические упражнения. Это особенно касается шейного отдела позвоночника. И эти упражнения я вам обязательно сегодня продемонстрирую, как их правильно делать, потому что там есть свои нюансы. И ни в коем случае не используем упражнения с большой амплитудой. Когда есть грыжа, чем меньше амплитуда движений, тем, конечно же, лучше. И только вот такие вот упражнения позволят вам восстановить мышечную опору, не нагружая позвоночник, снять все симптомы и постепенно восстанавливаться. Естественно, я вам сразу же скажу, что грыжа так просто и быстро, конечно, не уходит. Но когда вы занимаетесь и восстанавливаете мышцы, позвоночник тем самым разгружается. И что происходит с грыжей? Смотрите, здесь может быть несколько вариантов. Первый вариант. Так как это у нас эластическая соединительная ткань, то она постепенно уменьшается и снова вправляется. Конечно, это происходит не быстро, и, возможно, она не полностью уйдет, но все же уменьшить есть возможность. Второй вариант, что она просто начнет рубцеваться и постепенно просто уходит. То есть, если говорить о более медицински, то поступают в нее ферменты, которые полностью ее разрушают, и она просто зарубцовывается и исчезает. Но, естественно, это происходит не быстро, это надо как минимум полгода или год для того, чтобы полностью ее убрать или хотя бы зарубцевать. Поэтому обратите на это внимание, быстрых эффектов, результатов при грыже, к сожалению, не бывает. Но опять-таки согласитесь, что грыжа тоже формировалась не неделю и не месяц, а тоже явно за несколько лет. Поэтому чем э, запущеннее, конечно, остеохондроз, тем, конечно, к сожалению, нужно больше времени для восстановления. Но, по крайней мере, если вы серьезно настроены, то это вполне все реально.